Здравствуйте, с вами Павел Уолан, и добро пожаловать в первое видео из серии обучающего курса украшения Хармор – монстр гибридного синтеза. Столкнувшись с этим напичканным синтезатором, вы наверняка поняли, что разработчики из компании ImageLine подошли к его созданию достаточно нестандартно, и конечно же покрутив ручки и подвигав фейдеры в его основных секциях, вы непосредственно почувствовали огромную власть над звуком, которую не мог дать так просто никакой другой синтезатор. В этом и есть вся простота хармор, и в этом действительно есть власть. Хоть и все в этом синтезаторе достаточно упрощено, то есть легато, вибрато и тремолу, перед вами во всей простоте. Дополнительные гармоники можно выстроить легкой матрицей 2 на 2 в секции гармонайзера. Также есть уже готовые необычные способы фильтрации и генерации гармоник, плак и блер. И лично мое мнение, в Хармор было сделано лучшее управление голосами за всю э, историю виртуальных синтезаторов. Я сейчас про Unison секцию. Все перед вами, и все это функционирует до смеха просто. И я сейчас не про то, что секция такая простая в, э, в своем использовании. Я про вот эту вот вещь. Если кто-то не знает, что такое Unison Index Mapping и все ее возможности, то есть это способ артикуляции. И сколько э, источников артикуляции и модуляции, вот вот все перед вами. То есть, если кто-то еще не знает, что такое Unison Индекс Mapping, вас ждет великое открытие э, в, в синтезе, в Хармор, то есть в способе использования голосов. Вы откроете для себя огромную вселенную, если вы еще не знали, что такое Unison Индекс Mapping и на что это влияет. И поэтому в действительности многие недооценивают полную мощь и возможности синтезатора Хармора. Даже после достаточно долгой работы с этим э, синим окном артикуляции, во всяком случае, Хармор э, никого, кто не пожалел времени э, немного поработать с ним, не оставил равнодушным. Одним нравится то, что он очень простой, другим то, что он в то же время очень-очень сложный. Итак, в чем же главное, в чем же вся сила этого синтезатора, и как каковы его полные возможности? Дело в том, что работы с данным инструментом я до сих пор не видел четкого горизонта или твердого дна в возможностях модуляции, артикуляции, да и синтеза звука в целом. Кажется, чем больше я работаю, тем глубже я погружаюсь, и предела будто бы еще нет. Да, он настолько обширный и глубокий, и я думаю, поэтому я и назвал эту программу «Укращение Хармор» – монстра гибридного синтеза. Потому что это действительно монстр гибридного синтеза. Так как в ней мы э, сделаем очень доскональный разбор и полный разбор этого синтезатора, и в ней мы как можно плотнее разберем каждую ручку и каждый фейдер, каждое окно и каждую строчку – и какие у них есть функции. И, конечно же, огромная часть будет уделена, э, огромное время будет уделено окно артикуляции и всем его методам артикуляции и модуляции, все это будет разобрано как можно плотнее. Важная часть это способы взаимодействия всех этих секций синтезатора вместе, э, чтобы получить желаемую цель задуманный вами звук. То, что вы уже э, все-таки хотите от синтезатора. И это и есть суть данной программы, проявление звука, который уже звучит в вашей голове, пусть даже не так четко, как он может звучать на самом деле, через данные нам методы синтеза, артикуляции и изменения тембра звука в вашу акустическую систему, мониторы или наушники. Все сложности и простые хитрости, все пути и стадии прохождения звука по этой мощной машине будут разобраны. Тем не менее, цель данной программы, как я уже упомянул, помимо полного разбора этого монстра, заключается в том, чтобы научить вас, как все-таки получить от синтезатора то, что уже звучит в вашей голове. Также мы здесь полностью разберем построение тембра в понятии аддитивного синтеза. Если вам сейчас эта часть предложения ничего не дала, не расстраивайтесь, просто знайте, что это в корне приумножает возможности синтеза в десятки раз. Также вы научитесь всем хитростям гибридного синтеза Хармор, а это аддитивный и субтрактивный синтез в совокупности. Так что, если вы музыкант или просто талантливый человек, звукорежиссер или продюсер, и к какому бы стилю музыки вы не относились, пишете ли вы дапстеп с мощным морф, мощными морф-басами, раскачивающий или мелодичный прогрессив транс. Если у вас какой-то необычный экспериментальный стиль. Может быть, вы композитор музыки для кино или компьютерных игр, оркестральный или гибридной, Здесь вы сами научитесь генерировать и изготавливать ваш желаемый звук, какой бы длины и сложности он ни был. Пока вас ограничивает только незнание и недостаточный опыт работы со, со способами формирования, то есть синтеза звука и взаимодействием его отдельных аспектов. Но после всего изученного не останется больше никаких вопросов. Будет только огромный поток новых идей, задумок, звуков. Так случается всегда, когда тебе показывают, что именно делать, как что работает, и насколько широки все возможности перед тобой, и как им управлять. Есть только еще один небольшой, но очень-очень важный момент. Скажу сразу, пройдя данный курс, да, вы получите большие знания и опыт, и узнаете очень много нового, но дело в том, что человеку очень свойственно забывать. А я плюс ко всему хочу, чтобы вы получили от этого курса даже еще больше, чем я могу дать. Я не хочу, чтобы вы просто посмотрели этот курс и отложили его впоследствии, или удалили его, или забыли то, чему мы здесь научились и научимся. И я хочу, чтобы вы посмотрели, научились, даже приумножили полученные от меня знания своим опытом и использовали все это в дальнейшем. Все эти навыки и умения в вашей сфере, будь вы музыкант, диджей, звукорежиссер, продюсер, просто продаете свои пресеты или даже делайте собственные курсы, и обучающие видео по синтезу или синтезаторам, или по трекингу, по тому, как писать музыку. Дело в том, что я никогда не брезгую смотреть э, и плотно изучать другие курсы, даже сейчас, когда, казалось бы, много уже умею и многое, что знаю про именно синтез, то есть очень узкая ниша, я думаю. И я не э, почерпнул все свое умение из личного опыта, из только личного опыта, и только моей работы с синтезаторами и программами. Я думаю, что я почерпнул 50%, это точно, из обучающего видео из обучающих видео других персонажей в этой сфере. И я продолжаю получать. Остальную часть я получил э, неделями ковыряя синтезаторы, крутя ручки и все такое. Просто все устроено так, что кто-то всегда в чем-то успевает быстрее э, тебя, быстрее другого. И это здорово. Один человек нашел какую-то фишку, э, другой э, новый прием в синтезе, третий просто накрутил неповторимый особенный звук, тембр. И это и есть... Неосознанный для многих коллективный прогресс в осознанной сфере, в осознанной нише. И опять же, все уже, наверное, знают и привыкли, что у кого-то это выражение уже в горле стоит. Но учиться, учиться, еще раз учиться. Учиться всегда и везде. Но, пожалуйста, не забывайте о практике. В наше время развивается болезнь. Поверьте мне, я был очень долго болен этим, и это ужасно. Хотя на первый взгляд э, все кажется здорово. И если сейчас кто-то узнает себя в этом, пожалуйста, будьте внимательны и остепенитесь. Синдром пожизненного ученика. Не помню, от кого я это услышал, от э, какого-то, может быть, учителя с запада, может быть, учителя по психологии или само, саморазвитию. Но пожизненный ученик — это тот человек, который просто посвятил себя впитыванию знаний и сам того не замечая, просто бездействует, оправдывая себя тем, что он должен сначала научиться, чтобы быть идеально готовым, к решению проблемы, или тем, что я просто сейчас впитываю и набираю знания, а потом я проявлю себя обязательно когда-то, когда будет время, когда придет время. Так вот, проблема здесь в том, что это время, время полной готовности, как в фильмах, я думаю, никогда не придет. Для меня это была уже крепко сформированная привычка, и надо было становиться все лучше и лучше, и знать все больше и больше. И только потом, когда было уже достаточно поздно, я понял, что это никогда не закончится, это просто... Это просто бесконечность. И я начал действовать, просто действовать. Так вот, действие — это то, чего я хочу от вас. Практика. И это действительно должно быть заключено в привычку и намерение. В курсе будет очень много практики и даже домашние задания. Так вот, ваше первое и самое важное задание на все последующие дни — это каждый день или хотя бы через день по возможности. И если вам это действительно нужно, выделите время хотя бы 30 минут или час от дня и посвятите это время синтезу, в нашем случае Хармор. И в особенности пытайтесь озвучить ваши мысли. Вы задумали звук? Даже если пока не знаете все методы синтеза и артикуляции, следите за тем, что продвигает этот звук, который сейчас перед вами, ближе к вашему желаемому звуку в голове. И проделывайте это в течение трех месяцев. То есть каждый день по э, или через день по какому-то количеству времени, то есть минут 30 примерно или час, в течение трех месяцев. Э, в результате это станет вашей безумной полезной привычкой. И уже будет трудно не сесть и не позаниматься этим после этих трех месяцев. Если вы пренебрегаете этим шагом, значит это не так важно для вас. Во всяком случае... Э, вы получите много нового от этого курса, просто посмотрев его и многое даже запомните. Здесь еще главный аспект это упорство. Поначалу, многое поначалу будет не получаться и казаться, что вы только мучаете себя, напрасно крутяните ручки. Поверьте, пожалуйста, на слово. Результат, который вы получите здесь, а это навык и умение генерировать желаемый звук, просто огромный дар, который ценится в мире звука достаточно дорого. Все простые и сложные звуки электронной музыки, звуковые эффекты в кинематографии и ТВ, и имитация живых инструментов, синтез есть везде. И наш любимчик Гармор это больше чем синтез, это почти вселенная. Для нас остается только обуздать его, укоротить и направить все его, все его возможности в нашу пользу, работать на нас, к исполнению наших задумок. И как минимум, что вы сможете, да, что вы сможете, пройдя этот курс. Давайте просто пройдем небольшую демонстрацию. Как я уже говорил, мы научимся синтезировать все звуки. То есть как можно обширнее. Возможности для всех. То есть чтобы здесь каждый мог научиться чему-то. То есть мы пройдем и кинематограф, и электронно-танцевальную музыку, и какие-то основные элементы, и синтез различных звуков, которые нас окружают повседневно. Так, начнем, наверное, демонстрацию с таких кинематографических эффектов, например, гибридных. Очень гибридный, подходит под э, какой-то современный фильм или современную компьютерную игру. Очень даже здорово. Или что-то вроде этого. не менее гибридный и не менее э, такой устрашающий звук, но тем не менее звучит превосходно. Далее существуют всем известные такие эффекты э, drop down, очень популярный в кинематографе, в саундтреках, в саунддизайне. Везде абсолютно. Далее для музыкантов электронно-танцевальной музыки. А точнее здесь мы посмотрим на лиды, то есть ведущие звуки в электронно-танцевальной музыке. Но я думаю, в нашем случае это прогрессив транс или какой-то транс просто под вид транса. И далее мы знаем, что существуют также эффекты в электронно танцевальной музыке, свои эффекты. То есть это может быть э, build-up или какой-то фейд in перед э, кульминацией, то есть перед дроп партией. Что-то похожее. Идем далее. Даже если вы занимаетесь электронно танцевальной музыкой, я думаю, дабстеп в наше время очень популярный. И здесь мы не обойдем его. То есть мы посмотрим, как синтезировать основные виды баса, основные виды каких-то вспомогательных элементов дабстеп. Далее очень интересный звук, я думаю, просто хотел показать, что, как, как, как получается имитация живых каких-то инструментов в Хармор. А инструмент несложный, хочу сказать, но получился на ура. Все мы узнаем сейчас, что это. Шкатулка, классическая шкатулка, имитация саксофона, и такие основные элементы, как драм-элементы, это райт в данном случае, тоже замечаем, что амплитуда следует э, сильно нажатие то есть Сила удара по этой тарелочке зависит от нашего нажатия на клавишу. Опять же, опять же стоит подходить к синтезу более профессионально. То есть сегодня, сегодня это можно, поэтому используем все эти возможности, которые нам даны. Также понимаем, что этот элемент простой кик из электронно-танцевальной музыки. И причем самый такой стандартный кик, я не думаю, что это что-то сверхъестественное. И да, такие звуки можно запросто сделать. Можно сделать целую библиотеку своих киков. Вы можете сделать лучше, поверьте мне. И все узнаем любимый клэп. Отлично. Вот, вот, в принципе, все возможности. Думаю, не стоит говорить, какие перед вами лежат возможности, если вы уже занимаетесь синтезом звука, тем более, если вы уже как-то состоите, частично, может быть, или полностью в аудиобизнесе. Возможно, продаете пресеты, сэмплы или их библиотеки. Вы это знаете и без моей помощи. Ну что, я думаю, вы научитесь в этом курсе очень и очень многому. То есть это может быть ваше самое большое вложение за последние годы. И надеюсь, что эта программа содействовать созданию ваших продуктов и творчеству, как ничто другое. Чему вы учились до этого? Здесь действительно заложено много знаний в сфере гибридного синтеза, в сфере просто синтеза, много опыта и бесконечно интересных вещей и идей. Вложил в это реально годы, долгие часы работы и боль в ушах от передозировки иногда неприятных звуковых искажений. Так что я желаю вам удачи в этом деле и предстоящем изучении. У вас все получится. И не забывайте, пожалуйста, про действия и постоянную практику. И следуйте моему совету с привычкой отводить время раз в день тому, что вам действительно нужно. Итак, добро пожаловать. Перейдем к первому уроку нашего курса, а это поверхностный разбор и анализ нашего синтезатора Хармор. Э, так скажем, вид э, с высоты птичьего полета на Хармор. Всем снова привет. Это взгляд с высоты птичьего полета на наш синтезатор Хармор. Все это сейчас хочу для вас покрыть для того, чтобы хотя бы отдаленно э, знать, с чем мы все-таки работаем и где что находится в этой машины. А после этого уже можно то есть, брать в руки микроскоп и приближать каждый отдельный элемент, каждую отдельную секцию, каждую отдельную ручку э, так близко, насколько это только возможно. Итак, вот он наш аппарат, весь в своей красе. Наш аппарат Хармор И из чего он состоит? Итак, первое, что хочется сказать, Хармор состоит из двух частей а и Б. То есть мы видим, что активирована часть А по умолчанию. Также есть часть Б. О том, как они от друг друга зависят, какими э, составляющими и как их можно соединить чуть позже, прямо в, в этом уроке, но чуть позже. И далее мы видим красную часть и темно-темно-серую часть нашего синтезатора. Итак, первая красная часть. И это все секции синтезатора, все элементы синтезатора вынесены для, для вашего удобства и для быстроты ваших операций над тембром звука, для быстроты и для продуктивности синтеза. То есть даже не ныряя в глобальную часть, в, скажем так, темно-серую вот эту часть, можно сделать на красной этой панели для двух этих частей очень даже отличные. Тембры, очень даже отличные эффекты, звуки, неважно То есть можно работать только и с красной частью Но это, так сказать, поверхностные, поверхностные все действия Это не профессионализм, не полностью профессиональный подход Итак, из чего состоит красная часть? Это секции Секции разделены вот этими датированными линиями То есть первая секция, мы видим, это секция тембра Вот она вся отделена для нас специально Секция тембра Далее идет ниже секция блер и тремолу Секция Unison, как будто бы сердце практически нашего э, синтеза. Гармонайзер, призма, секция питча. И далее отделено, так скажем, такой надписью. фильтрing uh, section — это секция фильтров. Все это действительно фильтры. И то есть основная секция фильтра, способ фильтрации такой уникальный для хармора это плаг и фейзер. В нашем случае это не разделы FX, как могли некоторые подумать, это... Прям таки на панели способ фильтрации. Потому что фейзер это действительно способ фильтрации. И ручка громкости эквалайзера Global AQ. Но об этом позже. Вот наша красная часть. Далее следует за ней темно-серая часть, более детальная часть. Так, мы видим, с чего он начинается с части Global. Здесь мы видим элементы Legato, отдельно, отдельный элемент и прекрасный элемент дополняющий harmor. Uh, это секция, так скажем, можно сказать, что это секция Strum конечно об этом позже. LFO, глобальная, так скажем, ручка LFO для громкости всех LFO, которые мы используем в Harmor то есть LFO это Low Frequency Oscillator, это осциллятор низкой частоты, но, конечно же, если кто-то не знает, то об этом позже, может быть, затрону это. Но я думаю, что все-таки курс рассчитан на, так скажем, людей, кто в большей или меньшей степени знает, что такое хотя бы поверхностный синтез звука и какие-то основные, какие основные элементы синтезатора. Две ручки Volume, то есть для регуляции громкости нашего сигнала перед поступлением на секцию эффектов, то есть наш сухой сигнал безэффектный, так скажем, сигнал. Громкость нашего сигнала без секции FX, то есть это эффекты после обработки эффектами, то есть громкость нашего сигнала на выходе эффектов, то есть с примесью всех наших эффектов. И ручка Pitch, то есть повышающая на 2, на 2 октавы вверх и на 2 октавы вниз. Полезно. z модуляция. Помогает она нам регулировать параметры нашего синтезатора, какие-то элементы нашего синтезатора сразу тремя модуляторами, то есть X, Y, Z. То есть влево, вправо — это X, вверх, вниз — это Y. И отдалять колесиком мышки можно, это то есть как в площади этого куба отдаляемся и мы, то есть Z. И поставить на X, Y, Z можно какие угодно и сколько угодно элементов, артикуляторов, модуляторов, модуляций, как... Популярный способ использовать это на X мы ставим penning, то есть лево-право. Амплитуда влево, амплитуду вправо. По Y мы ставим громкость, самое что именно есть простое, то есть амплитуда сигнала. На Z мы ставим, например, частотный срез, порог среза частоты, то есть car frequency. И это есть отдаление приближения, то есть как будто мы отдаляемся от объекта или приближаемся к объекту. И это только лишь самые простые возможности, то есть все сложности... Как, какая, какой здесь может быть морфинг, какая здесь может быть модуляция. Все сложности позже. И это очень большая и полезная возможность иметь вот такой вот модулятор XYZ в синтезаторе. Переключатель частей A и B. Очень простой. И что можно сделать еще вот здесь вот, вот этой кнопочкой, то есть в выпадающем меню. То есть можно скопировать пресет в буфер обмена и потом вставить это в нужный момент вот этой функции. Paste, Preset или, или part. Насчет part. Вот это можно скопировать часть, то есть вот этой функции. Берем часть А, например, хотим скопировать его в часть Б. Берем просто нажимаем copy part одним кликом мышки и вторым кли кликом мышки вставляем ее вот такой же функцией. Paste, Preset or Part. Для функции блокировать часть, например, если мы хотим вставлять что-то нечаянно в часть А, мы нажимаем эту функцию и уже вставить какой-то пресет, точнее, вставить пресет части э, в эту часть А, например, нельзя. То есть, если мы хотим скопировать от B. И случайно, может быть, мы нажали не пресет, а часть, например. И часть не испортится, то есть останется целый. Полезная вещь. Далее. Быстрые такие эффекты коруса и реверба. То есть это пресеты для эффекта коррус и пресеты для эффекта реверб Просто для быстроты операций наших. Поэтому, если нужно, берем и активируем. Нужный нам пресет коруса или реверб. Окно About. Если мы хотим узнать разработчика, фамилию разработчика, имя, где он живет, все эти дела. И сайт ImageLine. Ниже видим текстовой редактор Info. Здесь мы можем а, написать наше имя-название прес... и название пресета и описание, сколько угодно, к этому пресету. То есть здесь можно писать сколько угодно и что угодно. То есть это, если для того... То есть, это сделано для того, что если, например, вы делаете свои собственные пресеты и хотите вашим, так скажем, покупателям предоставить описание подробное, то здесь можно написать все, что угодно, все детали к вашему пресету, что активирует, например, что регулирует модулятор X, модулятор Y, модулятор Z и остальные какие-то справки и советы по пресету отдельно. Для того, чтобы порадовать ваших покупателей, пользователей или просто, если вы, например, как-то бесплатно распространяете пресеты, это, это тоже всегда полезно. И часто сталкивается с проблемой пользователей Хармор, когда, например, пишем здесь что-то, например, какое-то описание. И потом, кто, например, играет на клавиатуре, не на MIDI-клавиатуре, а на вашей пользовательской ком компьютерной клавиатуре, мы не можем, даже щелкав какие-то элементы, играть на нашей клавиатуре. Мы начинаем печатать. Это для тех пользователей, кто играет на клавиатуре, опять же, на компьютерной. То есть решение этой проблемы всего лишь вот такое. Просто сделайте так перезагрузите Хармор, все То есть курсор от инфо, а, от описания, от печатки убрался и больше не печатает нам ничего наша клавиатура, а просто играет. Есть. Это просто совет, потому что часто часто спрашивали, часто обращались с этой проблемой, видел в формах. разобрались. Итак, и далее, далее следует наше окно артикуляции, наш центр, наша вселенная а, синтеза синтезатор Хармор. И разделено а, это окно артикуляции на артикуляции, то есть articulations, mapping — это схемы, и shaping — это, так скажем, формирование. Задание форм или масок для каких-то параметров. Например, для нашего тембра мы можем задать схему по гармоническому спектру, то есть наш граф по гармоническому спектру, какие гармоники активировать. То есть здесь нет способа модуляции способа мэппинга напротив нашей, нашего источника как мы смотрим, например, в Articulations в Volume. Мы можем модулировать по времени. В Envelope и в LFO. То есть по времени это значит... То есть в течение времени. Также по LFO. Все это связано со временем. Далее, это уже не время. Это меппинг. Все это для клавиатуры, например, наша громкость для клавиатуры. Но это пока поверхностно. Например, для клавиатуры и для всего остального. Также мэппинг. Далее идут мэппинг. Это когда только э, модуляция по, по нашим схемам, по нашим картам, по мэппингу и по времени. Здесь у всех этих э, источников, у всех этих составляющих, этой части нашего окна артикуляции, модуляции по времени отсутствует. Здесь есть только модуляция по... Таким элементом, как клавиатура, то есть, сила удара по клавише, модуляция X, Y, Z и все остальное. И, конечно, шейпинг. Все составляющие, мы все, все это разберем, потому что это как-никак вселенная и центр, так скажем, всех операций Хармору. И 4 ячейки, как мы видим. Envelope, Image, FX, Advanced. То есть, Envelope мы работаем в окне артикуляции. То есть, окно подсказки нам в FL Studio говорит... Текущая часть артикуляции. То есть для текущей части А. Сейчас помним, что мы работаем в части А. Далее Image Section. Это ресэмплинг или считка нашего изображения. То есть звук от изображений. Здесь есть уникальная возможность у Хармор. Он может воспроизводить картинки, воспроизводить изображение визуальное. Все это работает, по какому методу это работает позже. То есть он считывает определенным методом визуальное изображение. И э, можно ресэмплировать какое-то аудио, закинуть сюда аудиофайл, и он будет просто как, э, работать как сэмплер. В режиме сэмплера наш э, синтезатор Harmore. Отдача не очень хорошая, я бы сказал, не совсем качественная передача сэмплов. Это все-таки не сэмплер, это синтезатор. Но тем не менее, очень и очень полезная возможность. И возможностей работать с аудио здесь предостаточно. Как во времени, так и в других понятиях. Далее вкладка FX. Здесь собраны 5 элементов эффектов, то есть distortion, chorus, delay, reverb и компрессор. То есть основные все, что нужно здесь присутствуют. Я думаю, более нам и не нужно. Фейзер у нас есть, то есть как бы предостаточно. Я думаю, можно обойтись даже без иногда внешней обработки какой-то в секвенсоре. Но я все время обрабатываю внешне, потому что эквалайзер никто не отменял. Здесь эквалайзер как, как такового хорошего нет, поэтому пользуйтесь всегда эффектами как внутренними, так и внешними. И далее part uh, advanced, то есть часть для продвинутых ребят. Это, так скажем, задняя крышка нашего синтезатора. Все поверхностные функции, все поверхностные uh, регуляции находятся здесь. То есть в advanced есть current part и global. То есть задняя крышка для части А и задняя крышка для нашего всего синтезатора. Как, uh, как и что в каком процессе работает, с какой точностью. Здесь можно повысить качество отдачи нашего синтезатора, рандомизация, монофоника и все остальное. То есть здесь, например, для части А, как мы видим, unit order, то есть это порядок прохождения нашего тембра, нашего сигнала через все вот эти секции в красной зоне. То есть в каком порядке пойдет тембр, например, сначала local ведь составляющая из секции тембр, то есть сначала практически через секцию тембр, затем в призму, затем в в гармоническую рандомизацию. Это одна из составляющих в нашем окне артикуляции. Вот она. Затем гармонайзер, секция фильтров. Далее фейзер, плаг способ фильтрации, блер, гармоническая защита, harmonic protection. Здесь у нас есть ручка волшебная для этого. Гармонический клиппинг. И далее уже артикуляции амплитуды. То есть это непосредственно. Артикуляция вот это вот Volume. Envelope, LFO и последующий ей мэппинг. И еще пару возможностей. То есть от Image Section, After Gain и э, такие, скажем, глобальные э, регуляторы. Но о них позже. И вот как связаны вот эти две части. Давайте посмотрим. То есть я вот сейчас их связал. То есть так они независимые. Чем они независимые, если мы не, щелк... не щелкаем линк? Чем они независимы? Они независимы красной частью. То есть мы можем делать в этих двух частях все, что угодно, независимо друг от друга в красной части. Вот это global а part, Конечно же, она зависит. Модуляция уже независима. Модуляция x, y, z для, для этих двух частей. Но вот эта часть остается для них общей. Также остается общий global part в advanced. Конечно же, эффекты. Image section независимо, конечно же, потому что можно кинуть один рисунок или одно аудио в одну часть, и другой рисунок и другое аудио в другую часть. И, конечно, независимо от э, всех этих способов артикуляции существуют наши э, части А и B, то есть отдельно. В этом, в этом случае они отдельные. Соединены они, как мы поняли, Global Part и э, Global Part вот здесь. Есть такое current part, то есть текущая часть в, части, в вкладке advanced, независимо для двух частей А и B. Но при том, когда мы, например, щелкаем link, мы замыкаем эти две части между собой. То есть все операции уже отдаются в другую часть. Например, операции над частью А отдаются в операции над частью Б. То есть сразу же видим, что есть слежка. Так ничего не произойдет. Но при линке не, не ведется слежка за окном артикуляции. То есть, если мы меняем в окне артикуляции, например, в Volume наш envelope, нашу огибающую, в части А, то в части Б это никак не скажется. Решить это можно вот таким способом. Если мы хотим из части А перенести нашу огибающую в часть Б, просто кликаем один раз вот на эту вот строчку в меню нашего окна артикуляции. Copy part B. И одним нажатием мышки мы переносим нашу envelope в часть B. Также можно из B перенести в A. Copy part A. Есть такое. Вот как решается быстро эта проблема. Вот в принципе главные панели, главная панель нашего синтезатора. Далее идет клавиатура. И давайте пройдемся по бокам. Что все-таки это за окно такое визуальное и некоторые болтики здесь, так скажем. Итак, визуально окно открывается для нас вот этой кнопкой Visual Feedback, и считка ведется по двум режимам, а какие-то режимы тоже позже, потому что это достаточно глубокое понятие для того, чтобы объяснять это введение. Открывается на двух режимах, то есть закрыть, открыть в таком вот размере и открыть в широком размере. Но для нас пойдет и так, я думаю. Всю программу, на протяжении всего, всей программы, пожалуйста, держите. Это визуальное окно открытое просто. Для того, чтобы нам как-то научиться синтезировать, надо не только слышать звук, но и еще его и видеть. Какие-то из гармоники активируются, потому что не всегда... Наши уши слышат все тонкости, то есть здесь будет понятнее еще и смотреть на то, что мы синтезируем, то, что мы воспроизводим, то, что мы генерируем, какие изменения в нашем тембре происходят, все это будет отображаться в визуальном окне, поэтому на протяжении всей программы держите его открытым, хотя бы вот в таком режиме, можно, конечно, и так, но это совсем экстремально, я думаю, достаточно будет и первого режима. Далее окно About с левой части нашего синтезатора и далее обновить наши э, все составляющие. То есть это относится так и к э, state файлам которые есть в меню, как по стандарту для нашего раздела Envelope по артикуляции. Так и все пресеты, все настройки. То есть все это обновляется вот этой клавиш клавишей А То есть это «Обновить», «Refresh». И загружать пресет я думаю, достаточно просто в любом э, секвенсоре. Я думаю, в FL Studio, например, мы нажимаем только вот на это меню и «Presets». И здесь у нас уже есть... Э, все наши как стандартные пресеты, так и все, которые мы создаем. Сохранить пресет можно Save Preset s Если вы работаете в Harmar, например, как-то не в секвенсоре, а отдельно, то есть Stand Alone называется такая версия синтезатора, то там тоже проблем больших нет, там сохраняется и загружается пресеты достаточно просто в меню. В, новом, в новой версии синтезатора Harmar есть Верхнее такое соответствующее окно с загруз... загрузкой пресетов и сохранением пресетов. И... и это тоже достаточно полезно. Вот весь э, вся эта машина хармор, весь этот синтезатор э, с высоты птичьего полета. То есть, глобально так посмотрели на него, теперь окунаемся э, глубоко. Теперь берем в руки наш микроскоп и смотрим глубже. Думаю, закончим давайте глобальный анализ и перейдем к нашему первому уроку и к нашей первой секции. Начнем, конечно же, с секции тембра. Так что до встречи в следующем уроке, а сейчас пока.